Сегодня я буду показывать вам здесь, как устроен человек, из чего он состоит и что нам это дает. Итак, у меня есть уже аналогичное видео под названием «Достоинства и недостатки человека». Но после выхода этого видео получилось так, что есть небольшое дополнение к нему, но очень существенное. Итак, каждый человек состоит из ста процентов я это есть сто процентов а как я буду рассказывать так устроено все человек организация семья страна и вообще вся вселенная в которой мы живем возможно и те в которых мы не живем но про них мы ничего не знаем из этих ста процентов у нас есть 49% негатива, недостатков, каких-то нехороших ситуаций, каких-то нехороших событий, какого-то нехорошего поведения, в общем-то, минуса, как я здесь и обозначила. Соответственно, если отста отнять 49, 51% хорошего достоинств, хороших событий в жизни, того хорошего, что мы можем дать, что с нами происходит, что нам дают люди хорошего. В общем-то, добро. Назовем это так. То есть 51% плюса. Не будем придираться к словам. Распределение идет 49-51. Знаете, как в сказке. Добро всегда побеждает. Его чуть-чуть больше. Когда у нас эта сторона перевешивает, получается направление. И тогда становится ясным, почему все люди хотят хорошего, почему мы всегда делаем правильный выбор, и почему мы делаем всегда максимум в каждой конкретной ситуации. Потому что у нас есть направление. Мы стремимся к плюсу. Более того, у нас плюсы чуть больше, он нам более родной, если можно так выразиться. Как говорил Куэлья, все заканчивается хорошо. Если закончилось плохо, то это не конец. Но нам очень хочется, чтобы вот этого не было. Это вообще не про меня. И у меня такого нет? Откуда у меня столько недостатков? Ну ладно, у меня там вот сколько-то у меня есть, но что так много-то? И тогда человек... Стремится сюда весь. И он попадает в интересный парадокс. Чем больше я хочу хорошего, да? соответственно, я бегу сюда, и тогда у меня это крыло становится меньше, а это крыло, надеюсь, видно, становится больше. То есть парадокс следующий. Чем больше я хочу быть хорошим, тем больше становлюсь плохим. И хорошим неправильное слово. А чем больше я хочу быть лучше всех, потому что здесь же только плюс. Мы же стремимся только к плюсу. Абсолют. Чем больше я хочу быть лучше, тем больше я становлюсь хуже. Я часто привожу простейший пример, когда хочется сделать что-то тихо или аккуратно. Что-то стукнет, что-то грюкнет. Я сейчас снимаю видео, мне то одна деталь мешает, то другая. Вроде что плохого я хочу и тому подобного рода вещи. А -а -а -а. И вот тут самое существенное дополнение. Однажды меня человек спросил. К счастью, он был юн, чтобы задать этот уникальный вопрос. Я всегда этой девочке желаю счастья и добра, если она меня слышит, ей великий респект. Она спросила простой вопрос, как свойственно молодым. «А всегда так? Это меньше, это больше?» Я сказала, нет, потому что я знаю, что всегда не бывает. Мне потребовалось неделю, возможно, больше, чтобы понять – а в каких случаях бывает а, природное 49-51? Почему природное? А, Во-первых, такое деление очень многие вещи объясняет. И если вы будьте внимательны и присмотритесь к жизни, вы это увидите. Второй момент. А, я нашла эти же цифры в разных источниках, которые не взаимодействовали. То есть это математически высчитанные вещи. А плюс ко всему, мы же многие проходили философию, где сказано единство борьба противоположностей. И плюс ко всему, я видела людей, которые считали, что 50 на 50. Таких людей я называю потеряшки. То есть у них нету вектора направления. Они потерянные и не знают. У них и здесь равно, и здесь равно. Куда идти? Почему я и говорю как-то здесь чуть-чуть больше? Вроде один, а в итоге два. Правда же интересная магия чисел получается. Так вот, иногда, иногда даже часто, можно сделать что-то тихо, можно сделать что-то аккуратно, можно надеть новую вещь, и не запачкать, не порвать, ни еще ⁇ что-либо. Это касается детей и взрослых. Так когда же это возможно? Когда можно иметь вот это сочетание? У меня есть и 51 плюс плюс, и 49 минус. А не я сейчас вам покажу, какой я лучший. Давайте выбирать. На мой взгляд, такое возможно сочетание только в одном случае. Когда я воспринимаю себя вот таким и когда я позволяю себе быть человеком, ибо человек устроен 49-51, я не бог, я не дьявол, и когда мы пытаемся выбрать к хорошим нам или к плохим, Часто люди жалуются на эмоциональные качели, перепады настроения. Сейчас очень популярны разные диагнозы, когда мы показываем вот этот перепад. 51, 49, 49, 51. Я не хуже самого первого министра, президента страны, может быть, еще кого-то но и не лучше самого последнего бомжа. Во мне есть и то, и другое сразу, не по очереди, не сегодня одно, завтра другое, все и сразу. Когда человек воспринимает себя как единицу, целостное существо, тогда он позволяет себе иметь и это, и это, и тогда наше колебания, живая система всегда находится в колебаниях. Она не является равновесной. Равновесной будет только неживая система. Человек колеблется, но он колеблется не в такой амплитуде, а где-то недалеко от 100 своих процентов. Поэтому здесь нарисовали качельки, которые мы... Всю свою жизнь стараемся держать в равновесии. Когда я есть я, когда я есть человек, когда у меня есть 49%, чего вот то от того, что мне не очень нравится, а окружающим тем более. Но у меня есть 51% того, что мне нравится. Возможно, и окружающим тоже. Вот тогда, когда мы воспринимаем себя целиком, Собственно говоря, это и есть идеальный человек. Мы же к этому стремимся, бегая в ту сторону. А вот вопрос, который прозвучит сейчас, задавала себе я. Потому что это же логично. Когда, если мы бежим сюда, получается история, давайте бегать в другую сторону. Представляете, когда я буду хотеть быть плохим и буду становиться хорошим, а еще лучше, лучше всех. Но дело в том, что туда у нас тоже не получается бегать. У нас есть такая штука, которую многие ученые ученые называют совесть. А некоторые называют это внутренним голосом, некоторые душой, некоторые эмоциональным центром. А ну, как всегда, у нас названий очень много для одного и того же. Можете называть как угодно, но часто, когда люди говорят про это, они показывают сюда. Как вы назовете это, я не знаю, но когда мы делаем пакости, ну, то есть 49 минуса, нам крайне сложно договориться с самим собой. Если здесь нам помогают люди, объясняя, что ты куда залез, ты чуюсь себя возомнил, то здесь. У нас внутренний встроенный барометр. Это я решаю, что можно, что нельзя. Что 49, что 51, что плюс, а что минус. И у меня этот встроенный барометр прекрасно всегда работает. Если этот барометр разбивается, и мы попадаем на каких-то э, преступников, например, Интересный случай у Чикатила, например, человек, который много лет занимался своей преступной деятельностью. Эти люди попадаются как бы и случайно. Что-то происходит, что этих людей возвращает сюда. И очень хорошо описал Достоевский вот эту систему в своем преступлении и наказании. Когда человек, достаточно молодой человек, который не так-то много и прожил в жизни, решил выяснить, тварь ли он дрожащее или право имеет. И тогда он наделил себя властью абсолюта властью богов, даровать либо забирать жизнь. И вроде как он ушел-то сюда, а это не человеческое право. И тогда он и начал мучиться тем самым, что я сегодня назвала совестью. И тогда очень вовремя пришло наказание в виде юриста. Если бы это не случилось, я не знаю, чем закончилось бы преступление и наказание. И здесь есть одно маленькое «но». Возможно, она чуть-чуть выбивается из этого видео. Когда прокурор нас наказывает, он всегда нам дает срок. А если мы наказываем себя сами, возьмите того же самого Раскольникова, мы обрекаем себя на пожизненное. Возможно, та вина, которая где-то гложет вас, которая не позволяет свободно перемещаться в пределах плюса-минуса, уже давным-давно искуплено, и пора выпустить себя из тюрьмы своей души, как говорила Луила Вилла. Позвольте себе быть человеком, позвольте себе быть собой, позвольте себе иметь и то, и другое одновременно. Без половины вас, вас вряд ли бы было единство и борьба противоположностей. Но плюсов у нас чуточку больше. Соответственно, хороших дел мы делаем больше. И человек действительно рождается с глубинным убеждением «я хороший». Если вы себе будете напоминать об этом часто, в течение дня много раз, прям про себя говорить «я хороший», «я хороший», не обязательно ртом, достаточно думать. И через несколько месяцев вы увидите, как весь мир поменялся в отношении вас. Позволяйте быть себе собой. А другим быть другими. У них точно такое же соотношение. Нет людей, у которых чего-то больше, а чего-то меньше. Этим циферкам а, лет 200 точно. Возможно, их посчитали еще в какой-нибудь Древней Греции, а то и Египте.